Ебать, сыграть, ее от начала до конца, просто челлендж нам. Так, нахуй, эта гитара расстроенная, значит, другую возьму сейчас. Все, можно играть. Слышишь, братик, жесть, далеко не праздник ву, выбирай, на кого ты ее тратишь ву. И пускай нас замучит Даши, но чего стоит время пока Молодое значит время да Сыграл с первого дубля, нихуя себе, я думал сейчас дохуя дублей будет, нахуй, охуеть, сука, сложная песня.